Приветствую вас, уважаемые господа предприниматели и бизнесмены. В этом видео я немного вам расскажу о том, как подготовиться к участию в проекте родине франчайзера». После регистрации на нашем ресурсе и оплате участия, вы присылаете нам свою презентацию, финансовую модель. Сначала вы описываете свои долгосрочные задачи, стоящие перед компанией и перечисляете ключевые технологии и стратегии, касающиеся основы вашего бизнеса. Немного нам рассказывать о своей компании, о своей команде, о своих достижениях, с тем, чтобы продемонстрировать, что у вас успешный бизнес в своей нише. А также напишите, с каким предложением. Кратко описывайте ваши рынок сбыта как сегодня, так и планируется в будущем. Посмотрите, какие изменения касаются доли участия вашего на рынке. Обеспечите ситуацию с конкурентами и обрисуйте свои конкурентные. Напишите свои требования к следующим ресурсам, таким как персонал, финансы, реклама, продукты и услуги. И, конечно, ждем от вас финансовую модель компании. План должен включать прогнозируемые годовые продажи и доходы на следующие три года а также укажите свои риски предполагаемого проекта и способы их устранения. Нам важно увидеть прогнозирование. Материалы принимаются до 15 декабря. 23 декабря мы ждем вас на встрече участников в живом режиме. Наши контакты на этом